Всем, собственно, здорово! С вами, как всегда, Ренат Грубляк и вы на канале «Как заработать в интернете». Это 5 самых популярных способов, как заработать на играх. Возможно, некоторые из вас знают об этих способах. Возможно, даже все из вас знают об этих способах, но я все равно решил записать ролик, так как это будет такой некий анонс в виде топа. Это не будет топ 5 способов, а именно 5 способов, потому что на каждом способе можно заработать нехилые бабки, естественно, если слушаться меня, так как о каждом способе я буду снимать кучу видосов, о разных нюансах и так далее... А, опять же, так что обязательно подписывайтесь, кликайте на колокольчик, я уже по-моему две недели об этом забываю говорить Чуваки, кликайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих видео Если вы кликните на колокольчик, то в течение часа на ваш Kiwi придет 100 рублей Или на ваш пейер, либо на другую разную платежную систему Естественно, если вы их заработаете, то придет Короче, мы начинаем Проект Rich Birds это поистине годный проект, где вы можете заработать на своих яйцах. То есть вы покупаете птиц, эти птицы несут вам яйца, яйца вы меняете на серебро, а потом серебро на деньги. Вывод есть в Kiwi, WebMoney, Яндекс.Деньги и в другие платежные популярные системы, Payer и так далее. Потом, тут куча конкурсов, если вы выступаете в группу, вам дарят бесплатную птицу. Короче, много бонусов, акций, все в этом плане. Ссылочка в описании. Да-да, не удивляйтесь. И первый способ заработать на играх Это вести свой игровой канал Как вы знаете, может не знаете У меня есть свой игровой канал по танкам онлайн Где практически 90 тысяч подписчиков Я планирую набрать 100 тысяч Получить серебряную кнопку Галочку от ютуба и все в этом плане Короче, эта тема Достаточно тоже интересная Потому что, как вы знаете, на ютубе зарабатывают очень и очень неплохо И игры это тоже Отчасти прибыльная тематика Конечно есть тематики Которые более прибыльные, но игры Некоторые игры, типа CSGO, Dota World of Tanks и так далее Они прибыльные тем, что в этих играх есть кучу всяких сервисов, рулеток и так далее, которые покупают, собственно, рекламу у тех, кто снимает по этим играм. Вот. Танки онлайн, ну, не сказал бы, что относится, но, в принципе, тут немножко другая дилемма. Вот. У вас покупают рекламу, берут совместные ролики, отдельные ролики, это называется эксклюзив и так далее. И на этом вы зарабатываете. Если вы играете в игры, то... Чуваки, просто начинайте снимать, опыт придет, а также все здания в процессе работы, так сказать, со временем. И чуваки, если вы хотите в кратчайшие сроки раскрутить свой канал, а также набирать много просмотров, подписчиков, но это понятно, раз раскрутить канал, то приобретайте у меня консультации. Ссылочку на них я оставлю в описании под данным видео, заглядывайте, смотрите, приобретайте. Там вы узнаете все секреты, нюансы, фишки по развитию канала, по... Набору подписчиков Просмотров, хотя это опять же есть Развитие канала, вот собственно канал Который я раскручивал Почти 92 тысячи подписчиков Тоже по танкам онлайн и чуваки еще одно хочу сказать, на YouTube ни в коем случае нельзя идти ради того, чтобы срубить бабла, потому что зрители чувствуют, когда вы видео делаете ради денег, чтобы ставить рекламу, или когда вы делаете от чистой души. К примеру, я делаю от чистой души, во-первых, потому что сейчас пол третьего ночи, я не сплю, делаю видео. Во-вторых, хоть у меня и две рекламы, все равно я делаю от чистой души, потому что я рассказываю, как заработать в интернете. И о таких о фишках, которые я рассказываю на своем канале, не везде расскажут бесплатно, так что вы подписывайтесь, а мы идем дальше. И вторым способом заработка на играх является введение своей группы ВКонтакте. Да, сейчас группу ВКонтакте раскрутить не особо-то легко, потому что большая конкуренция, в отличие от Ютуба, где вы можете в любой момент открыть канал на Ютубе, и он может набрать кучу подписчиков, если вы будете снимать уникальное, интересное видео. Ну, это понятно. А, об этом я еще буду рассказывать. Но ВКонтакте даже сейчас можно раскрутить группу. Опять же, тоже должен быть плюс-минус уникальный контент, а, именно всякие посты и так далее. Как заработать? Uh, у вас могут быть спонсоры, всякие чуваки могут покупать uh, посты, конкурсы и так далее Добавление в ссылки и естественно за это все платят Так что тема интересная, вы можете uh, параллельно с группой развивать канал Или наоборот иметь канал, как я на ютубе по танкам И имею группу ВК, с заработком та же дилемма Правда заработок это естественно а чаще только игры, а тут полностью игры «Танки онлайн». Так что суть вы тоже уловили, заработать тоже можно. А мы идем дальше. Ну а третьим способом заработать на играх является введение своих серверов в играх, где это возможно. То есть в Майнкрафте, в Сампе, в CSGO и так далее. Гаррис мод и вот в таких вот играх, где опять же такое позволяет. На этом заработать можно, причем заработать неплохо. У меня есть друг, у которого есть канал, по-моему, 15 тысяч или 13 тысяч подписчиков, что-то в этом плане. Ну, естественно, канал растет. И он снимает по Гаррис Мод. Возможно, кто-то играет. Напишите в комментариях, кто играет или слышал об этой игре. Игра не особо-то популярна, но он зарабатывает сервера по 60-70 тысяч рублей. Это, чуваки, согласитесь, неплохо Учитывая то, что, ну, канал Ну, не топовый, да, не 100 тысяч подписчиков Ну, хотя 100 тысяч подписчиков это тоже Не топовый, топовые это уже миллионники Ну, небольшой канал, да Ну, конечно, развивается, я желаю ему Удачи, развития и так далее И вам тоже, чтобы вы что-то наконец-то начали делать Чуваки, кто меня смотрит И пишет комментарий, типа ничего не выходит И так далее, просто делайте Сколько мне пишут вконтакте и так далее Благодаря, типа пишут, что я помогаю с заработком Чуваки, вам большое спасибо Про Майнкрафт и сервера В Майнкрафте я вообще молчу Потому что Чуваки, которые снимают по Майнкрафту Имеют свои сервера, их пиарит. И кстати, эта тема интересная Потому что Согласитесь, все вот эти способы заработка, они взаимосвязаны. То есть, группа ВК, канал на Ютубе, сервер в какой-то игре, если вы, ну, снимаете и ведете группу по одной игре, где имеете сервер. Так вы можете пиарить и на этом зарабатывать. Тема неплохая и все в этом плане. А, да, кстати, один чувак Майнкрафтер, у него, по-моему, миллиона два подписчиков а, на Ютубе. А, он зарабатывает за три месяца 30 миллионов рублей на серверах. Своих. Это охренеть, чуваки, это просто обозраться Собственно, красавчик, вы тоже так делаете и зарабатывайте. На серверах вы можете продавать админки и так далее Короче, вы сами все знаете, и кто не знает, можете найти так, всякие плюшки И все в этом плане и зарабатывать на этом, да. Четвертым способом заработка является стриминг Стриминг как и на Твиче, так и на Ютубе. На чем вы зарабатываете в общей сложности на стримах и там, и там? Это на донате и на рекламе. То есть рекламу могут брать в начале стрима, да, такой тоже может быть. А, чаще всего на Ютубе встречается. Также на самом стриме, то есть увидели там баннеры каких-то там брендов, энергетических напитков и так далее. Потом, а на Твиче платят за то, что на ваших стримах автоматически появляется реклама от самого твича после того, как вы подключите Твич-партнерку. И еще, также, естественно, вы сможете заработать на том, что рекламируете кого-то, то есть совместные стримы делаете, если кто-то у вас такие покупает. Потом зарабатываете на репостах, на Твиче такая есть система репостов. То есть вы делаете репост чего-то стрима, когда вы не стримите. И этот стрим отображается у вас на канале, за это платят очень неплохие деньги. Ну, если у вас такие, собственно, чуваки покупают. И помните, я рассказывал правила ютуба что нельзя на ютуб идти ради денег так вот оно для твича вообще не действует тут почти все ради денег только сидят тут дохера всяких нет есть интересные типа лехи айтипедии картмена Альтеоды, вот это нормальные стримеры есть другие еще также по World of Tanks стримеры но есть такие которые молчат вообще ни хрена не говорят скучные и понятно что они ради денег делают Точнее, стример И это вообще жесть, как бы Я не понимаю, почему их смотрят Особенно девушки, которые вывалили сиськи И конец, на все остальное пофиг Просто рай для шкалоты какой-то И да, я тоже буду делать видосы Про то, как раскрутиться На Твиче А также буду давать персональные консультации Вы уже можете приобрести По ссылочке в описании И, чуваки Канал на Ютубе, группа ВК Серверы в Майнкрафте и в других играх. И твич канал это все связано. Все вместе можно держать и все вместе можно монетизировать. Ну и понятно, что на это можно зарабатывать. То есть все взаимосвязано. Чуваки, вы насчет этого подумайте. А мы подходим к последнему способу заработка на играх. И последний способ заработка на играх на сегодня, но ну не последний вообще на канале, потому что подобные видео я еще буду делать, причем идей еще много, способов много и так далее. Это заработок на интернет-магазине игр, то есть на продаже игр. А я в одном из видосов рассказываю вам про то, как создать бесплатно свой интернет-магазин игр и раскручивать его без вложений. Подобные видосы я еще буду делать, вы можете посмотреть, ссылочку я оставлю в описании. Тут вы создаете на платформе другого магазина, свой магазин, и 30% от вашей прибыли а, идет, собственно, той платформе, на которой вы работаете. Потому что она предоставляет вам игры, то есть вы вообще ничего не вкладываете, просто пишите менеджеру, он все создает, вы придумаете название, все. Также вы можете делать магазины игр с нуля, покупать игры оптом, потому что когда вы их берете оптом, вам дают просто охранительную скидку. Просто огромную, мать его, скидку. До такой степени небольшую: что когда вы уже купили игры, разместили у себя в магазине, и цена в магазине будет в несколько раз превышать ту цену, за которую вы эту игру купили. И самое интересное в том, что при том, при всем, всеми его Origin будет дороже. То есть вы представляете... Это обалденную скидку дают Zop и рекламировать вы можете у себя на канале, если имеете канал, там Twitch канал, группу ВК, YouTube канал, хотя я уже миллион раз сказал канал, либо покупайте рекламу у других любых блогеров, у которых игры связаны, точнее канал связан с играми и не только. Ну и на этом сегодня все пять способов заработать на играх я вам рассказал. Не забывайте подписаться на мой канал Как заработать в интернете а, Нас уже 71 тысяча подписчиков Я сделаю видос завтра по этому поводу Спасибо, что подписываетесь Поддерживаете канал, все дела Все во многом благодаря вам Ну и естественно мне тоже Так что, чуваки, не забывайте про проект Разбет Вилочные ставки на спорт, киберспорт Ребята на этом зарабатывают Зарабатывайте вы тоже с ними Ссылочку я оставлю в описании На отзывы тоже Честные, неподкупные отзывы Всем пока. С вами был Ренат Грубляк. Так что, опять же, ставьте лайки, делайте репосты, вступайте в группу ВК и подписывайтесь на мои остальные каналы с отзывами. Вы можете увидеть в самбоксе и в описании. Всем пока.